Совсем не за горами открытый чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу, где «Живая сталь» выступит в роли официального спонсора. С 15 по 17 сентября наша команда будет бороться только за первые места и на деле доказывать, что стальное сообщество номер один в нашей стране. Борьба обещает быть жаркой, ведь в этом сезоне, как и всегда, «Живую сталь» будут представлять сильнейшие атлеты России и мира. В категории свыше 100 нашу команду представит Денис Бажанов, один из самых перспективных атлетов на данный момент. В прошлом году он занял третье место, а в этом году готов сделать два шага вперед. Ну а компанию ему составит Ложников Виталий, бывший классик, который прошел невероятный путь до супертяжелой категории, готов доказывать всем, что именно он номер один. Сергей Тарануха, самый сухой человек в мире, отличается невероятной стабильностью. И каждый сезон становится только лучше, и мы уже сбились со счету всех его титулов. Ведь он многократный и абсолютный чемпион России, и в этом году будет выступать в категории классика до 175. Один из лучших мэнс-физик нашей страны, Вугар Махмудов, поменял категорию, и в какой он появится на питерской сцене, пока сюрприз. Но вы обязательно узнаете одними из первых, если придете поболеть. Сергей Панурин спортсмен, который громко заявил о себе в прошлом сезоне, на Питере будет выступать в категории юниоры свыше 75 килограмм. И сможет ли он повторить успех прошлого сезона и дать отпор более опытным спортсменам, узнаем совсем скоро. Асив Кадимов завоевав бронзу на Сибириан Пауэр Шоу, заявила себе, но хватит ли этого для победы в Питере? Ведь за несколько дней до турнира он находится в ядерной форме и безусловно является темной лошадкой. Ну и куда же без прекрасных девушек? Алена Жимская выступит в категории боди-фитнес до 163. В ее категории просто не будет, но мы верим, что Алена сделает так, чтобы не просто было ее соперницем думаю, вы многое потеряете, если пропустите этот прекрасный спортивный праздник. Приходите поддержать наших спортсменов с 15 по 17 сентября по адресу проспект Юрия Гагарина, 8 М, метро Парк Победы. Ну а наш паблик все эти дни будет освещать турнир. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить свежие новости. Спасибо за просмотр и подписку. Всем счастливо!